Привет всем! Ну что, господа, это знаковый каст, потому что это первый каст, который будет на Odyssey, на моем канале, который я уже анонсировал. И, наверное, я сейчас попробую сделать лайт-версию, там, с сильным там битрейтом буду класть в группу Telegram, в свою, в первый темный. Но на YouTube этот каст не появится. Причина, почему он не появится, очень проста, потому что мне пролетел второй страйк. В общем, все развивается по тому сценарию, который я и предполагал. Значит, первый страйк у нас был 5 по-моему, января, примерно, плюс-минус. Второй страйк пролетел, ну, в, в районе 15 февраля. То есть прошло, ну, примерно полтора месяца, чуть меньше. А технология опять была та же самая, то есть взяли старый каст, причем совершенно, ну, то есть, вот, ну, можно было найти какой-нибудь каст, до которого можно было доколебаться, но они берут, естественно, самые вот, ну, дебилистические. Но я думаю, они намеренно именно глумятся, в принципе. Такая же Астанина, только вот ну, такая американская на Ютубе, и все. А так, в принципе, та же Астанина. Весь принцип тот же самый. Глумление. Взяли из старых старый каст, и на него прилетел второй страйк. Вот прошел месяц с копейками. Соответственно, в данный момент там полный блок, то есть я не могу выложить ничего, по-моему, две недели, что ли. Но, ну, правда, не так, чтобы очень хотелось, но, тем не менее, я не могу даже сейчас объявление сделать на YouTube. Я не могу ни трансляцию запустить, ни ролик выложить предзаписанный, ни даже постинг сделать. И даже плейлист он мне не дает исправлять, то есть я тут хотел добавить видео там в плейлист свой, в чужое видео, и он мне не дал то сделать. Ну, в общем... Я, в принципе, все уже предполагал. Я все понял, в принципе. Я поэтому и опасался этого порога 10 тысяч, как бы с одной стороны мне его хотелось, и мне хотелось этот механизм сторис, но в то же время я понимал, что с этого момента начнется совсем другая жизнь, и, в общем, так оно и происходит. Вот. Так что я прогнозирую, что в течение месяца, максимум месяц-полтора. Они отправят третий страйк, ну, это уже более-менее очевидно. Опять это будет какой-нибудь старый, ни к чему не имеющий отношения видео, и там попытки апелляции, я так понимаю, бесполезны, но я, собственно, в этот раз и не пытался. Хотел просто послать их трехэтажным матом, но решил, что ладно, я это оставлю до третьего. Вот. так что апеллировать там некому и нечему. к чему, ну, это, собственно, и бесполезно. А, не, не те люди, в общем. Это феминистский искусственный интеллект в действии, вот. Ну, собственно, через месяц максимум полтора, и так там будет третий страйк на какой-нибудь тоже из старых видео, не по теме, и на этом, собственно, канал закончится. Поэтому, первое и самое главное, кто вдруг все еще не выкачал канал, но хотел это сделать, у вас буквально последний вот, ну, не знаю, максимум, наверное, месяц полтора. Но я бы лучше рассчитывал недель на две, наверное, честно. Ну, то есть... Хотя теоретически это может быть и в течение пол, ближайших получаса, они тоже могут. Но я смотрю, с какой скоростью они это делают, и, в общем, скорее всего, речь идет о месяце-полтора. Так что, кто хотел выкачать, но не выкачал, выкачайте, будет полезно, если у вас тоже будет копия. Потому что я могу что-то сейчас забыть, я сейчас, собственно, свой, свой месяц собираюсь потратить на то, чтобы посмотреть, что там из ценного могло не выкачаться, а там могло не выкачаться то, что длиннее двух часов, раз правда, мне не все там, в общем, ценные нужно, но все-таки я хочу оставить. И там могло не выкачаться, могли не выкачаться титры. В принципе, самые ценные титры я уже выкачал вручную, просто там, ну, я переводы Кована сохранил, там еще к некоторым песням. Там каким-то знаковым кастам, типа вот там Нил Постмана, лекции и так далее. Ну, в общем, в принципе, все основное сохранено. Но если у вас будет копия, как вы знаете, иногда это полезно, да, что там у меня копии по какой-то причине нет, а у вас осталось. Ну, было бы полезно, тогда я буду, время от времени, может, буду обращаться к аудитории и спрашивать, там, господа, не сохранилось ли у кого-то такого-то там каста. В общем-то, можно уже класть в архив, архивировать, да. Вот теперь, наверное, время все это на флешку заводить. Вот. И, собственно... Второе по важности, это то, что, ну, я думаю, что я буду продолжать информационную деятельность, может быть, не в таком объеме, но и, как вы знаете, сейчас, опять же, обстановка не очень располагает, и неизвестно, переживем мы ли эту весну или это вообще, непонятно, но про это я ближе к 23-му там скажу, наверное, много желающих будет 23-го сказать что-то важное, я тоже готовлюсь что-то сказать, вот, ну, не важно, важно, что активные на данный момент три ресурса все ссылки сейчас в описании добавлю то есть главный ресурс где основной массив информации сохранен ну, с, практически ну, с некоторыми оговорками это наилучшая реплика какая у меня есть Это реплика конечно на канале одессе переводится между прочим одиссея именно вот как одиссея не как персонаж а как тот чем он занимался одессея одессе канал первый темный там Второе, это привязанный канал на Телеграме, там и чат, вот, соответственно, в Телеграм. Ну, я пока... Раньше как-то я не планировал его для этих целей использовать, но сейчас, думаю, может, попробую его в качестве такого легкого зеркала, то есть туда кодировать в формате опус в самом-самом минимальном качестве, какой только возможно, и чтобы там была реплика, чтобы можно было не лазить в этот самый. Потому что все-таки, честно говоря, конечно, это когда ты хочешь просто опубликовать небольшое аудио, а тебе для этого надо там вот эту, карточку, эту карточку этого события заводить, и обложку для нее делать, и заполнять все эти теги, да, то есть, ну, если это текучка, в принципе, которую ты не собираешься на века делать, ну, большому счету в этом нет большой необходимости. Я думаю, что я, наверное, буду это... Ну, как минимум попробую сейчас копию в Telegram выложить тоже, да, посмотрю, как, как в целом там, и сколько будет прослушиваний, и как народ реагирует, ну, буду смотреть. Ну, как бы это резервный канал. Вот. И первый темный, значит, переехавшее зеркало со всеми оговорками. Я, наверное, ставлю ссылку на, на каст, который я делал, где было, собственно, описано, что такого случилось с этим. С первым темным сайтом, вот, с ним пришлось, там, урезаться по, -по объему сильно, из-за этого пришлось перекодирование сделать многих файлов, вот. В новый, более эффективный формат, вот, но более экзотический. В принципе, вот, собственно, три ресурса. И... Ну, может, не так, чтобы очень часто, как меня сейчас, собственно, особо и не тянет часто что-то говорить там, но так отреагировать можно вполне, вот. По поводу событий каких-то групповых пока у меня все еще на паузе, я не вижу для этого, как бы сказать, ситуации, в общем, не та, на мой взгляд, хоть, казалось бы, и хочется, и у меня даже тут какая-то коллаборация намечалась, не знаю, люди хотели побеседовать по поводу того, что есть на канале, но чувствую, могут не успеть побеседовать на эту тему. Ну, посмотрим, в общем, будем жить дальше. Короче говоря, эпоха Ютуба, для меня глава такая жизненная, большая глава, серьезная, заканчивается. В принципе, я давно ждал, что она закончится, вот, но все-таки как-то как готовься, не готовься, все равно это было немножко неожиданно, ну, как бы... Хорошо, что по крайней мере есть другие информационные ресурсы, которые я уже успел заранее развить, и там народ о них более или менее знает. Так что у меня просьба, кто, кто может там разместить на своих ресурсах, кто сам что-нибудь размещает, дайте знать, что в общем канал на YouTube мой полудохлый. если людям там интересно где меня искать, то вот ссылки, которые я в описании сейчас добавлю. Три главных ресурса остаются: Одессе, Telegram. И сайт Первый темный. Ну, В принципе, наверное, в общем-то и все, что хотел сказать. Да, наверное, теперь, поскольку ODC это позволяет, и в Телеграме тоже с этим проблем нет, наверное, без необходимости я, наверное, не буду пользоваться больше видеоформатом. То есть только если действительно нужно что-то показать. Вот, а так, например, реакцию на какие-то очередные там, круглые столы этих там, пидорасов, клоунов и... Всех прочих там этих ас асатанинах Ну, я думаю, что можно это и без изображения делать. Это будет и проще технически, и меньше места будет занимать. Да, и, в общем, не стоит оно того. Так что формат будет, наверное, сильно больше смещен в сторону именно аудио. А не в сторону видео. Видео во многом на YouTube было по необходимости, потому что там просто нет аудио формата, а на ODC есть. Вот. Единственное, я не знаю, если там, я еще не пробовал ни разу там живую трансляцию, надо будет тест проделать вообще. И не знаю, бывает ли трансляция только аудио. Скорее нет, наверное, не бывает. Но может быть, бывает трансляция, где аудио, а видео очень-очень примитивный какой нибудь там. 64 на 64 пиксела, например. Ну, в общем, надо исследовать новый формат. Будем смотреть. Так что, в общем... Благодарить YouTube не буду, вот, но эпоха в жизни была большая. Началось это все дело у меня в 2014 далеком году. Вот, с тех пор, в общем, много чего случилось и изменилось. Когда-то я боялся два слова связать. Мне даже, даже в редактировании было тяжело. Это слышно на первых видео, что там много срезанного. То есть там гигантские паузы между фразами. Вот сейчас. Благодаря, в том числе, этим живым трансляциям, да, однажды я просто смог вообще почти отказаться от монтажа. И я почти не пользуюсь видеоредактором, потому что мне это не нужно. Теперь я способен вполне жить в режиме вот, ну, радиотрансляции, там, да, радиоканала. Я такой почти диджей. И, в общем, за это, наверное, можно даже сказать спасибо. Вот. Ну, не знаю, насколько спасибо, но, в общем... В общем, теперь дальше я могу позволить это делать себе в основном в аудио формате. И, наверное, наверное, буду стараться делать так. То есть, без необходимости видео не будет. Картинки, там, текстовый и текстовый формат тоже есть. Замена на, на ODC. Если вдруг такое понадобится, Но ну, обычно какие-нибудь есть документы, скан выложить или там еще чего-нибудь. Кстати, на ODC можно выкладывать любые файлы. Не только аудио и видео. Там можно, в принципе, вот если захочется опубликовать, не знаю, там файл в формате pdf без проблем там выкладывается файл просто делается карточка к нему и можно опубликовать любые документы довольно удобно вот как то так на этом все просьба распространить информацию кто может и хочет в общем лишним не будет потому что я смотрю сейчас это конечно, хорошо там 35 человек пришло подписалось на этот на одессе вот, на, в телеге у нас там больше ста, по-моему, чуть ли не под 200 уже человек в группе, вот, в чате поменьше, там, ну, не все участвуют в этом, ну, в общем, роль, наверное, телеграмма канала изменится в ближайшее время, то есть, я буду его как уже, как настоящий носитель использовать, то есть, буду туда бороться. Сейчас я этот тест и сделаю, собственно, я брошу туда. Очень сильно сжатое аудио, вот, а полноценную сделаю карточку на ODC. Ну, в том числе, чтобы это было объявление с обложкой, чтобы больше людей заметило и так далее. В общем-то, все. Услышимся. На связи.